Всем привет! Вы на канале Зашумим. В сегодняшнем ролике мы с вами рассмотрим пример шумоизоляции китайского автомобиля. Это автомобиль Чанган Юни Кей. Обычно мы начинаем шумоизоляцию с крыши, но в этом автомобиле крыша панорамная. По этой причине здесь мы ее делать не будем. А начнем мы сегодня с пола. Как вы знаете, пол мы делаем в три слоя. Три слоя мощных современных премиальных материалов. Вот так вот выглядит конечный результат нашей работы. Значит, в зоне от торпеды до начала дивана мы используем трехслойную обработку. Это атом, это интегра и акустическая мембрана-блокатор, заключающий заключительным слоем. А зона под задним диваном, она обрабатывается в два слоя. Это чуть более мощный виброизолятор Вайпер и шумоизоляционный изоляционный материал Integra. Ну и как обычно мы не закрываем вот эти вот ребра жесткости и те места, куда надевается и защелкивается диван. Шумоизоляция дверей у нас происходит в четыре слоя. Сейчас у нас нанесен первый слой виброизоляции. Это Comfort Mat Viper. Он наносится на внутреннюю часть, на металл двери, исключая только ребра жесткости и усилители. Третий слой шумоизоляции дверей – это виброизолятор, идентичный первому слою. Им закрываются технологические отверстия, прижимается проводка. Остается у нас только вот нетронутые тросики, точки крепления обшивки и проводка для подключения к электрооборудованию обшивки дверей. И заключительный слой шумоизоляции двери это обработка шумопоглотителем обшивки этим материалом у нас закрывается почти вся поверхность опять же не трогая вот эти вот точки крепления подключения проводки место под динамик и зона установки тросиков для ручек открывания дверей шумоизоляция багажного отсека у нас выполняется в несколько слоев это два вида виброизоляции и слой шумоизоляционного материала сейчас как раз вы его наблюдаете это шумоизоляционный материал блокшот, он у нас закрывает всю поверхность пола в багажнике, находится на арках и, соответственно, в крыльях. Мы возвращаем всегда штатные шумоизоляционные материалы, а под них наносим уже наш материал, точно так же, как и вот в этой боковине присутствует материал в виде синтепона, который здесь был изначально. А под шумоизоляционным материалом у нас слой виброизоляции, в этом случае это вайпер, а на колесных арках у нас атом. Сами пластиковые элементы, которые здесь вот присутствовали, они будут обработаны слоем шумопоглотителя SoftWave 15. Также в обработку багажного отсека у нас входит и обработка самой крышки багажника. Она обрабатывается в два слоя. Первый слой это виброизоляция. Вот она фрагментально наносится на внутреннюю часть самой крышки багажника. А сама пластиковая часть облицовка крышки багажника она обрабатывается вот в таком виде. То есть практически полностью она закрывается у нас, скрывается у нас шумопоглотителем. Плюс еще обрабатываются вот эти вот стоечки, которые находятся вокруг заднего стекла. Этим же материалом будут закрыты у нас боковины. Далее у нас идет шумоизоляция колесных арок. Шумоизоляцию колесных арок мы выполняем в три слоя. Сейчас у нас как раз вот наносится второй слой. Это шумоизоляционный материал Интегра. Под ним находится слой виброизоляции Вайпер И поверх это, этот пирог будет закрываться слоем жидкой шумоизоляции при мантишуме.